Георгий Чевчан. Да, вот сейчас Ростислав Брюлев совершил серьезную ошибку на разгоне. Зачем-то выехал там перед лидером. Таким образом потерял возможность контролировать темп. И Гочи, а Гочи, воспользовавшись этим, да там и пользоваться не нужно было. Он просто в своем темпе разгонялся и рванул в итоге из-за пазухи у Ростислава Брюлева. Хотя, видите, сейчас отрыв не такой уж большой, каким мог бы оказаться в результате этих манипуляций. Но у Гочи намного точнее траектория. А Ростислав там потерялся, конечно, несколько, о котором идет речь, когда мы произносим вслух фамилию Цереградцев. В общем, так все несколько аномально, я бы сказал, на ранних стадиях шестого этапа. Теперь Гоча ставится синхронно с Ростиславом Брылевым. Чуть теряет угол и даже через распрямление перекладывается в первый клиппинг в зоне Там было, наверное, опасение, что разница в скорости может привести к столкновению. Отпустил здесь э, лидера Гоча. А брылёк. мажет мимо, трет... мимо последнего, да, третьего пикинпоинта. Все верно. Сдается мне, что не придется тут долго совещаться, судьям. Да. Георгий Чевчан. Красноярск, Новосибирск. Я так в Красноярск переселил случайно Артура Волчанского. Ну, может, он и, и правда переедет. Не знаю, пока. Э, пока вижу, что Гоча очень далеко уехал на разгоне. Промахнулся справедливости ради. Отметим, это мимо первого клиппинг-поинта. Пока вообще мало кто из топ-пилотов от Ростова отрабатывает начало этого оцениваемого участка. Здесь Артур подъехал. Пользуясь тем, что там зона замедления такая органичная. Но пока все-таки не удается ему сократить дистанцию до минимума. Хотя близко Сильвия с 15 в виде двух достаточно успешных выступлений. Напомню, что всякий раз, когда он появлялся на РДС на этапах, он заезжал в топ-4. Это абсолютно потрясающая стабильность. Гоча близко ставится к Артуру Волчанскому. Перекладка. Хорошо Артур отработал. Начало вот этого проезда. Теперь вот здесь главное проскочить эти две клиппинг-зоны, где почему-то не происходит набора скорости. Хотя вроде бы там это как-то предполагается. Но сейчас Гочи все прекрасно прочитал. И неотступно следуя за своим оппонентом, выполняя синхронные перекладки. Здесь все было совсем без греха. Но упрочить накануне заключительного этапа поехали! Два Ниссана... «Сильвия» с 15, с мотором SR20 у «Гочи» и «Скайлайн» с мотором VR38 у «Писегова». «Гоча» промахивается мимо первого клиппинг-поинта. При том, что мы помним, у «Писегова» есть привычка этот первый клиппинг-поинт брать. И это, возможно, окажет серьезное влияние на то, что в итоге решат судьи. Но пока у нас даже первый проезд «Я» окончен. 48 километров в час было на постановке у «Гочи», почти 150 это примерно соответствует его результату Было бы, наверное, лучше. Все, хорошо. Молчу, молчу, молчу. Следим за развитием событий. Андрей Писегов и Георгий Чевчан. Точка постановки. Гоча ставится близко. Медленнее, кстати, Андрей. Вот, обратите внимание, вот она образцовая траектория. 136 км в час было на постановке, но это точно не преступление. Здесь, естественно, будет еще медленнее. Во второй клиппинг-зоне. И Гоча, как и положено, стучится в дверь. Гоча очень близок. Гоча близок, наверное, как никто, никому сегодня близок не был. Вот они, те самые сантиметры и миллиметры между двумя пилотами. Ну, а вот и результаты. Да, все-таки, да, ошибка первым номером была. Он стал, он стал победителем, потом закрепил успех на Нижегородском кольце. Но все это сейчас имеет только второстепенное значение. Вот что сейчас важно. Постановка. 151 км в час у Ивана Никулина. Не попадает он совсем чуть-чуть в -чуть этот первый клиппинг-поинт. Гочет то тут как тут. Борт-оборт с хорошо знакомым товарищем по команде в недавнем прошлом. Соперником в тревожном настоящем. Георгий Чевчан. Ну, хотя, конечно, энерговооруженность выше. У 15-й Сильвии что, погнали. Второй боевой заезд. Очень близко разгоняется к своему сопернику Иван Никулин. Попадут. Ваня попал, Гоча нет. Близко пытается также близко проехать. Иван Никулин понимает, конечно же, какова цена проезда вот этого. И как важно оказаться Гочи максимально близко. Но вы же все видите, да? И судьи все видят. И все все видят. Ждем решения судей. Вот оно. Гоча, гоча, гоча. Поехали! Поехали! Третье место на шестом этапе РДС Гран-при здесь, на Красном Кольце, завоевал пилот из Барнаула Иван Никулин! А второе место на шестом этапе РДС Гран-при завоевал пилот из Каунаса Республика Литва Ауримас Бакчис! Ну и, наконец, действующий чемпион, лидер личного зачета и победитель домашнего этапа Георгий чипча